Для участия в данном розыгрыше вам потребуется первое, досмотреть данное видео до конца, прожать лайк, оставить комментарий по существу видео, подписаться на ссылки, закрепленные в комментариях. За невыполненное какое-либо из правил победитель будет скипаться. Поэтому выполняйте все условия. Удачи всем! Погнали смотреть! Это вот сюда. Это был шутник. У меня здесь чел в доме. В доме. Чел. Да все, все, отстань, отстань, отстань. Ай-яй-яй-яй-яй, помогите, дрон. Что такое? Не паутилось, не повезло, не фартануло. Бывает. Так, это заберем. Ну, конечно же, конечно. Добивай где-то шоу. Добивай, коврин. Зачем? Как мне интересно зачем говорит Ну, вдруг тебя поднимут? Что некому поднять? Да пусть поднимет. Пусть поднимет идет. Это он едет. Иди, иди под. Нет, это не мой. На машине не ее, сейчас. Девчонку не добивайте. Все, все, все поняли. Девчонку не добивай. Он, он тоже на машине стой, едет, стой, стой. только вот, вот с этот? правой стороны смотри. Вот этот? Или нет? Вот он, это да, не пойдет. Все, стой. Все, стой. все, на квадрике а, да, оставьте. На квадрике оставьте. Мой, мой, мой. Все, поднимай. Спасибо. Здорово. Опа, здорово. А кто там стреляет? А это. А это вот это было лишнее сейчас. Чел. И что делаешь? Бров. На мне, на мне. Ой-ой-ой, игра как зависает. Why me? Только не час. Только не сейчас, пожалуйста. Собирать будет у меня сегодня ССО или нет? Ой. А как у меня не шотнул-то? Ну, блин. Он в углу сейчас своего в дымах поднимать будет. Прям в углу. Да, блин. Ну, палы блин. Эх, а такой, блин, хороший топчик намечался. О, привет.